Во имя Отца и Сына, и Аминь. Дорогие братья и сестры всех вас поздравляю с праздником. Сегодня у нас... Днем воздрешно, поздравляю. Сегодня у нас неделя о Называется так о нас. И сегодняшнее чтение нам повествует о том, как Господь слил расслабленного. Ну, начало чтения особенно хорошо знакомо это Ивановское чтение, хорошо знакомо, потому что Каждый водосвятый молебен читается в подобные части Евангелия, что в Иерусалиме есть общий купель. По-еврейски название ее Лефизда. Пять ворот, врат, пять притвор. То есть это большое такое вот. вот. Что такое общий рекупель? Многие представляют, я вот разговаривал, некоторые люди задают вопросы. Ну, почти как вот Турции вот, в лодку большущий бассейн, она нет, это очень достаточно грязное такое место, это не бассейн для удовольствия, там купает скот, прежде чем принести его в жертву, то есть помыть, ветчек вот грязный там, вот. вот что из себя представляет вот такая вот пещерка, не для того, чтобы человек там ванну принимал, но существует у людей в такая, в то время существовало такое э, э, поверье, что они находились там больные. Люди возле этой купели. И они верили в то, что вот как только возмутится вода, такое вот движение воды возникнет. Это значит, ангел волнует воду, и тот, кто первым успеет погрузиться в воду, то он исцелеет от любого недуга, каким бы ни страдал. И вот на этой купели находился человек возле этой купели, который много лет находился парализованным. Он постоянно там жил. Практически возле этой купели. И Господь Иисус Христос, проходя мимо Него, видя, что человек очень долго болен, он спрашивает его, хочешь ли ты быть здоровым? И тот отвечает тому, конечно хочу, но вот только вот не получается никак. Когда возмущается вода, как только я опускаюсь к воду, кто-то успевает всегда впереди меня. Поэтому вот я вот... Никак не могу исцелеть. И Господь говорит ему простые слова о том, что встань, возьми свою постель, водор свой и иди. И он немедленно это сделал. То есть человек исцелел, он не постепенно выздоравливал, сейчас он получше стало, там через полчасика еще что-то прибавил, все набрался, Он мгновенно стал абсолютно здоров. Несмотря на то, что суббота, он берет в субботу иудей и выполняет никаких действий. Вот. Он выполняет буквально действие, сказанное ему Господом. Он берет свою постель и несет ее, хотя не должен ее нести. Ничего не должен приносить иудей в день субботы. И когда кто-то из законников, увидев, что он несет постель, заявляет ему о том, что... решаешь, что несешь, переносишь с места на место вот этот предмет, и тот говорит им, тот, кто меня исцелил, тот сказал мне, возьми бодр твой иди в дом твой, вот я так делаю. То есть этот человек поставил выше слова Господа, выше того закона, который был написан. И тогда спросили его, него, а кто, тот, а кто тебя исцелил? Господь не назвался тому человеку но позднее в церкви бывшую ослабленный увидев Иисуса подойдя к нему услышал от него такие слова сказал к тому не согрешай и не больше ничто что будет это говорит о том что наши грехи которые мы совершаем которые по молитве священника Господь нам прощает не не являются безвозвратными если человек впадает снова в грех, вот возникает слова Господа, да не вошь иди, что будет. Нет такого какого-то закона в духовном мире. Ты сделал вот так, и вот за это получи столько. А ты столько, и вот ровно столько. Все гораздо сложнее. Юридизм тут никакой быть не может. Но тем не менее, нужно понимать, что мы... Исповедуем грехи и снова не впадаем, к сожалению, в одни и те же. Нет уверенности, что мы не можем, что мы вот перестанем. Грехи. Это происходит от отсутствия решимости. И подобный Авраа Шигукин еще 150 лет назад практически сказал о том, что... Исповедь. Нынче стало не так, как он сказал. Раньше человек подходил на исповедь. Ну, я думаю, раньше он имел в виду это вот начало, начало еще молод. Подходил на исповедь, плакал о своих грехах, и когда уходил после исповеди, он уже не делал этого. То есть вселенной уходил человек, не впадал в те же. Грехи. А сейчас кается и снова делает отсутствие решимости, и можно назвать это некой такой расслабленностью души. Вот сейчас вообще ситуация такая, что человеку бы действовать какое-то нужно. Какое-то бы делать, скажем, что-то предпринимать. А люди находятся в расслабленности. Не делает человек никаких действий для того, чтобы защитить себя, своих близких. И ведь действий-то особо никаких не надо. Может быть, стоит просто вот задуматься о том, что вот, к чему мы идем, к чему движемся. Я про ситуацию, которая складывается во всем мире, и в нашей стране в частности. В связи с ну, вирусом, заболеванием. Вот сейчас кто-то начинает уже задумываться, больше людей. Смотрю, вот, допустим, читаю э -э, интернет-СМИ, э -э, здесь и сграничные э -э, публикации иностранные. И вижу, что больше людей задумываются, какие-то подсчеты делают. Ну, легко же посчитать, есть цифры, посмотреть, что нельзя назвать пандемией то, что ей не является пандемия пять 5% населения должно быть заражено. Ни в одной стране мира не заражено более. Даже 1% не заражено, Даже одного. А всего в мире, в целом, в среднем, где-то 0,2%. Какая-то пандемия. Сезонный гриб гораздо больше охвата. Это первое, о чем говорить. Тут причин может быть много, самых разных. Причины могут быть административные, перестраховалось Боится, а как бы вдруг, а если до самом деле, лучше перед чем не добить. Как бы вот. Или другие причины. Чисто вот ну вот в России, например, такие причины. Мало кто знает, что на каждого заболевшего коронавирусом 200 тысяч рублей уделяет государство из бюджета на лечение. На самом деле эти деньги, безусловно, у него не тратятся. То есть это очень выгодно, когда болеет много людей, оказывается. Это очень выгодно. Это не надо людям раздавать кому-то. Это просто можно их разделить, куда-то деть. То есть причин можно разных, много найти, если просто мозги включить, не отключать свое критическое мышление, составлять цифры, факты. И тогда будет видна картина. Ведь ну, Господь дал нам мозги, давайте не пользоваться. Мы в панике какой то пребываем. Просто вот паника. И в этой панике по умолчанию соответственно, принимаем э, вот какие-то драконовские меры, которые ограничивают наши права, свободы. Свободу нам даровал Господь, а мы превращаемся в каких-то загнанных животных, которых стоило бы оставить. Права, я не призываю к революции. Есть легитимные э, способы отстаивать свои права. И, и, и это не то место, где я должен объяснять и рассказывать, допустим, как себя вести в этой ситуации. Это должна быть какая-то юридическая консультация, но, тем не менее, мы в расслабленности души прибываем какой-то. Мы ничего не делаем, мы не пытаемся думать, мы не пытаемся сами себя защитить. Мало кто знает, например, что вот когда эм, башни президента были взорваны э, в Соединенных Штатах Америки, После этого стало сначала в Соединенных Штатах, а потом везде, по всему миру, стали вводить ограничения, проносить, например, жидкость на самолет. 200 миллилитров маленький бутылечек можно пронести, такой вот в общей сложности. А ну, вот такие ограничения. Сейчас уже даже забыли, что это было принято как временная мера. 20 лет почти прошло. И это совершенно нормально воспринимается, когда мы проходим через кучу всяких вот этих препонов. У нас нет даже водички попить когда мы проходим э, в самолет, и нам нельзя взять воду, такую, такую которую мы купили там, э, скажем, за 20 рублей в обычном магазине. Придется покупать ее там за 200 рублей уже внутри терминала. О как происходит. И мы не помним даже, что это была временная Нет ничего более постоянного, чем временная. И здесь будет так же, точно так же. Временный QR-код станет постоянным потом перестанут гневляться уже и к этому идет именно потому что все соглашаются с этим спокойно это выполняют мало того совершая такие э, действия такие вот, то есть по сути мы поощряем вот делание таких вот э, мер то есть они будут дальше совершаться проверили это сделали ну, хорошо пошел дальше давайте теперь следующий этап запустим спокойненько это идет с нашего мужчины согласия. Нет там плохого или хорошего. И не нужно думать, что там хороший победит плохого и сделает там хорошо. Нет, не будет такого. Если будем вот так вот в молчании пребывать. Нет такого, не будет. Это в нас еще сидит. Как мы вот будем реагировать? Когда-то Господь вошел в Иерусалим и ему а, кричали. А санна вышли, благословен во имя Господне. Евреи, вдохновленные многими делами Господа, очень хотели, что сейчас он их возглавит, и они победят и То есть вот он раз и вот все станут главными сразу. А он взял этого и не сделал, по их мнению, очень напрасно. И они через некоторое время кричали, распни, распни его. Нет рук наших других рук, вот здесь вот этими руками мы это делать, этими мозгами соображать. Подумайте о будущем, о будущем ваших детей. Вот маленькие детишки стоят, они еще ничего не понимают, они вот подрастут маленькие и будут совершенно нормально воспринимать то, что прежде чем выйти на улицу, нужно спросить разрешение, что лимит запросов какого-то кода, уже исчерпан, значит, я смогу пойти теперь э, в магазин только через два дня, к примеру, это будет нормально восприниматься. Нельзя будет поехать не только в другую страну, в другой город нельзя будет поехать. Также проще контролировать людей. И к этому приводим мы сейчас сами приводим, просто соглашаясь с этим. Я могу вам сказать о том, что, скорее всего, все так и будет идти. Не скорее всего, я даже уверен, но так и будет идти. Будет ухудшаться, и все. Ну, нельзя яблон написал Иоанна Богослова о том, что вот он именно так и будет. То есть вроде как смысл сопротивляться этому? Нет, смысл есть. Просто плыть по течению. Это одно. То есть событие, как оно будет, оно все равно произойдет. Но вот как мы на него будем реагировать, зависит для каждого. Это очень важно для каждого из нас, для спасения души каждого из нас. Как мы к этому реагируем? Что мы сделали для того, чтобы жизнь наших детей была достойной? Что мы сделали? Как мы защитили? Как мы себя вели? Это важно. То, что это будет виды какие-то пропуска, что будет там цифровизация, чипирование, это дело десятое. Как оно будет? Как это сделано? Что? каждому? из нас сделал для того, чтобы этого не было. Пусть даже оно все равно будет. Вот вопрос в чем? Как мы живем, и как мы действуем, как мы заботимся о своих близких. Ведь это тоже проявление любви и проявление заботы. Братья и сестры, давайте будем не просто внимательными слушателями Слова Господнего, но еще и добрыми делателями этого слова. Будем заботиться о своих близких и о будущем своих детей, и Господь всегда приводит с нами. Богу нашему слава. Аминь.